Аркинская коса Вот, поселок катарский и разглозка обоих. Аркинская ката. Аркинская ката. Аркинская ну, турнир косарей. Таджики какие-то там. У нее же степь. Касить-то нечего. Или пустыни. Бурята есть что-то. Ну, ладно. Ну, а вот. Она касается. Маленькая какой 40 сантиметров в 40 см <сороковая> вот, <сороковая> вот, в общем-то такая острая ну, точить ну, не надо заточенные уже ну вроде бы написано отбить желательно желательно отбить mm -hmm. ну собирай Thank <laughs> you. Наверное, надо отбивать. Надо отбивать. Ну, кусты какие-нибудь маленькие. Можно... Да, металл толстый. Как там мастера проверяют? Всё. Ручка железная. Не развалится. Да. Деревья там косить всякие. Белкий кустарник. <свят> так, пробуем косить мелкий кустарник. <свят> ну да. Просто густой кустарник. Почти, почти деревня Вот ну, такой нормальный О, серьезно.